Капец, стендап получился. <свят> вот. <свят> вот это было уже неожиданно. <свят> я думал, вы умерли. Всем привет, мои дорогие друзья. С вами, как всегда, я Саша. Со мной сегодня Аскелли. Поздоровайся, пожалуйста. Всем привет. И сегодня мы вместе будем проходить хоррор-карту, которая называется Bloody Revenge. Ну что, ребят, поехали. <связывая> <связывая> <связывая> так, что, дорогие друзья, вот такие вот пирожки свела нас судьба. Наконец-то. сколько там? Спустя Почти сколько полгода, месяцев? Да? В, в, а, в июле, по-моему, хотели договориться. В Ну мы, нихуя так, не мы типа договорились, то не договорились. Да, мы договорились, но ничего не получилось. Но у тебя есть еще все шансы, кстати. В каком смысле? Я ресурс еще не ударил. А, я поставил себе ресурс-панк. Ну так, в общем, предыстория. Так, кто читает-то? Предыстория. Ага, я из-за панографа ничего не вижу. Ладно. А, главный герой работал плотником в психбольнице, а однажды ему выпала задача починить шкаф, но ему нужно было торопиться домой, поэтому он на быструю руку починил шкаф, из-за чего доска буквально а, могла упасть от легкого толчка. Но главный герой... А, ну главному герою нужно было идти быстрее домой на следующий день, когда дочь главного злодея упала прямо на нее... Подожди, что? А, главного Это злодея откр... открывала шкаф, тяжелая доска упала прямо на нее, из-за чего она погибла. Это посчитали за несчастный случай и дело закрыли. Но злодею... Ну, главному злодею было трудно принять, что его дочь погибла, поэтому он потратил много денег на то, чтобы понять, кто убил его дочь. В итоге выяснили, что его дочь погибла. Не по случайности, а из-за спешки главного героя, поэтому главный злодей решил сам лично отомстить нам, вместо того, чтобы жаловаться на нас, полицию. А, когда вы последний раз слышали историю о том, чтобы кого-то убивала стенка от шкафа? Пожалуйста. Это самая тупая смерть. Так, ну, столкновение предлагаю выключить, чтобы вот так вот не толкаться реально в очереди. Давай. О, профессионально. Так, правило. Ой. ой о, Играть Давай, твой... ага. Рекомендуется с... А, я с шейдерами. Мне ничего менять нельзя. А. Ну да, да, да, так. Я, б... <Microsoft> я в я в адвенчер, да? Я в адвенчер. Да, я в адвенчер. Все нормально. Дальность порисовки 6-8 чанков, иначе будете видеть локации вдали, а это плохо. Ой. Вы Жесть. можете использовать гибко, чтобы если у вас встретились больше. баги или если у вас на то своя причина. Яркость на усмотрение Рекомендуется от 0 до 40%. Не используйте клавишу F5 после начала сюжета. В смысле, играйте с Optifine 1.165, иначе у вас будут проблемы. Модели. Играйте ночью с выключенным светом. Ага, я вам что <связь> Кстати, у меня вам а, Но 8 часов вечера. Ну, ну почти ночь. Используйте. разная подсветка. Терево для большой для большей атмосферы. Не пейте воды и что-либо горячее, иначе вы сможете подавиться, обжечься, пролить все на себя из-за скримеров. А вы же не хотите такой Кот мне позвал. <связь> А тут еще примечание. На карте присутствуют скримеры. Карта предназначена для одного человека, но можно пройти с друзьями. Тут можно ломать кружки, прыгая на них. О! Так, Яркость ящу байку. Создатели и что? И остальная инфа. А че тут мужик голый? Что? мужик в стоит. А на какой ты предлагаешь играть? Предлагаешь играть на нуле? Или на 40. У меня шейдеры. Понятно. А, тут, короче, пиар нам не сюда. Ты чего там пьешь Давай я тоже. Ты включил? Да. Кстати, нам нельзя использовать этот F5. Я вижу твою голову. Цель принять вызов. Кто это? Кто мне звонит? Надо бы посмотреть. Алло, кто это, с кем я говорю? Ну тут а, Давай, короче, диалог. Поставишь. Ну тут голос поставишь, какой-нибудь интернет такой красивый. Типа крутой, да? Обработка. Если это все правда, то мне нужно срочно идти в подвал. Цель идти в подвал. Слушай, я бы отказался от этой цели, ну ладно. Ой. А где подвал? Ой, все Давай разделяемся, как обычно. Мне кажется, он здесь. Так, нет, это туалет. А где мы живем? <свист> как Красота. У меня такие шейдеры У меня от, от окона отражение. О, улица. На улицу не надо. Так. Тут, по сути, должен сидеть вахтер А, там улица. Туда нельзя. А у меня закрыто все. Я, походу, не туда пошел. Так. А что здесь? О, я нашел сральник. Я только оттуда. <связываю> Здорово. Да, <встретились. связываю> где подвал? Ну, видимо, где-то. Ну, Сколько? вроде Макарьи, с левой да? стороны, куда я ходил, там не было ничего. О! Нашел? А, нет, это подъем наверх. Подожди, а наша комната где? Лифт? А может на лифте? Реально. Это гениально. Поехали на лифте в подвал. А лифт не работает. <с Понятно. Интересное предложение. А лифт не работает? А тут есть лестница. Ну вот это наверх, но это же не подвал-подвал. Понятно. Мне не сюда Мне не сюда Значит сюда, но здесь пусто. У нас уже все плохо. Я могу выйти на улицу. О, кремень. И можно сломать стекло. Можешь сломать белое стеклянное панель. А сейчас. где тут белые стеклянную панель? Я не знаю. Думаю, в будущем О, нашел. Дай сюда. Можно? Сейчас Саша все сделает. О, сейчас Опа. буду выливать окна. О, подвал. О, где? Смотри. Это на всякий. Опа. Вот чёрт, дверь не открывается. Надо найти ключ. Я слышал, он в комнате с белым стеклом. Но как мне туда попасть? А легко и просто. Просто гений. Тысяча iq сделали, получается. Их. А как? реально, а как? Так. Хм. Что-то странное и непонятное. Может... Здесь можно? О, о, о, о. Ты серьезно решил нам это надо паркулез? Ну давай, <laughs> удачи. А ты уже там? А? Нет. Там же по другому никак не пройти. Давай, мы верим в тебя. <laughs> Я почти дошел, кстати. Оп-оп-оп. Я дошел. Пошли, а, что мы сделали? Зачет лампочка? Я лампочку назвал. Только дошел, уже я. Так, Есть идти место. в подвал. Тут какая-то записка. Тут две комнаты с белым стеклом. а, -а, -а, -а. Живу на 3к в месяц. Вчера поймал, съел голубя. Тут, прикинь, тут две комнаты с белыми стеклами. Я час зря паркурил? А Нужно Найти не комнату района. с белым стеклом. Какую? Где её взять? Вот здесь? Где Я в поисках. А с другой стороны Опа. Серьезно. Вот это да. Это было так легко. Я О, там уже паркурить ключ. начал. Так, вроде больше ничего нет, да? И! Все, выходим отсюда. А нас побьют за это? Да, вообще по нас в любом случае побьют, понимаешь? Давай, пошли. А, там же главный злодей. Мы же ее дочь шкафом прибили. Ну как? А как? Ну сюда. А ну. А как? Ну, короче, разберись. Спасибо. А! Куда? Бирюзовая керамика. Кого? Какая бирюзовая керамика? Бирюзовый... Можно ставить на бирюзовая керамика. Потому что не тот ключ. Кажется, это не тот ключ. А может где-то есть комната с бирюзовой керамикой, и там через нее мы найдем еще так. один ключ. А как она вообще выглядит? Ммм, mm! повезло, повезло. <свят> О, <ключ. свят> ну да, <гениаль. свят> А, я думал, это мех мехта мехта место вахтерши. Ну, пофиг, у нас. <свят> у меня автопрыжок, мне это раздражает. Опа. Hello? Пошли. Ah, ну Какая-то библиотека тут. Uh. Ты ч? Вот черт, две закрылась. Пути назад нет, придется идти дальше. Чуть хуй конечно, Ужасы творятся. Я нашел какой-то ключ. Так, тут паутина, можно сесть и отравиться. Ставить на глина А вот. Наблюдательный. <связь> Вроде этот коридор. Вот эта самая дверь. Скорее всего, бомба тут. Вот, блин, свет выбился, Надо было проверить, что какая бомба. Я не понял. Починить электричество. Цель. Да, уйди свет. <связь> <связь> <связь> значит, нам не туда, значит, нам сюда. <связь> Логично. А, подожди, Матю, <связь> А он сказал, идти дальше. А у нас цель починить электричество, потому что. Но нам нужно найти щиток. Ну в поисках щитка. Ой, я ж. А еще у меня с какое Какой-то подземелье. Ой, я тут случай нашел. Можно ставить на обтесанное дубовое дерево. Ага. Вот. Сюда. Ну как раз. Давай. А. Ага. Ты только тут не был? Ой. Нас снимали скрытые камеры. Да, ребят, это все паста, но... Так. Ну вот это, это пути наберем. О. А что тебе жигу дали, а мне не дали? А. Кольш. Нашел жигу, да? А сколько... -а Какой енис -а. проектировал это здание? Я не знаю. О, сейчас стул повесился. О, о, ага. А у меня, кстати, эта веревка из-за шейдеров немножко имеет другой цвет. А, вот Я испугался. Как а, страшно. Да. Это профессионально. Так, что вот здесь? Ага, а, туда нельзя. Значит, можно сюда. А, вот и щиток, сейчас починю. сейчас починю в ту дверь. Меня беспокоит один факт того, что нас телепортируют в одно место, а потом мы не можем двигаться. В дверь сверху. Какую дверь? В дверь, дверь сверху? сверху, которая была закрыта там. Я нашел шест. Да шест это ничего. А вот лестница. Следуй минут. за моей зажигалкой. Да. Кстати, да. электричество работает. Зачем мне жига? А. Так, по-моему, ну, сюда да, надо. Ну, так, так, так. опа да! О. О! О. Цель. Непонятно, что... Что, -то что -то тут будет? Что это было? Если я не ошибаюсь, надо выбираться отсюда. Капец мы с тобой на одной кровати. Мы так не договаривались. Нам куда-то. Надо выбираться отсюда. Ты Я вообще ничего не Познаем, открываем Майнкрафт Что Шаново? с этим домом не так? Тоже кого-то хлопнули. Ой, <свяк> скример. Да, это страшно. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если знаешь, что Давай это туда. Такое, Давай туда. Давай не к нему. Знаем, а, нельзя. Пошли. О! Ой. Да ладно. Ой, ой, ой, спалились, спалились. Смотри, что? тут кровяка. Она была во всем коридоре, ты она сейчас зависит. А, да? Можно ставить на серый бетон. Сори. <сел�юсь> Тут тоже серый -то бетон. Странное. У них Windows у всех. О. Какие-то... А помоги. нам куда? Так, это наша... Ой, Оно Она не забирается. Ну ладно, значит ваша... О. Так. А с... ты здесь видел серый бетон где-нибудь? Серый бетон? А это не серый бетон, случайно? Да я вообще фиг это. А я вообще куда-то иду? А, я пришел оттуда, где мы вышли. Так, с вообще. Все темно, темно, темным темно. Как в ночь. А может серый бетон где здесь? Вот это не серый бетон, случайно. Это, по-моему, какой-то... Нет, это белая вроде. керамика. Так, так, так. Спасибо. <свот> <year> разворовываешь, все в дом, все в знаешь, дом. Знаешь коммунизм, как бы ты моего тарку в дискорде не видел? А. <свот> <fala> <свот> <свот> <свот> <свот> Понял. <Aqui. свот> Может сюда куда-то надо? А, подожди, я отсюда пришел же. О, что Уй, слава богу телепортирует еще. <свот> да, <свот> <свот> еще. <свот> Это, о, серебе там. Ты видишь камеры? Только твою голову изнутри. А это, типа, нормально тем, что мы там полдиалогов читаем, полдиалогов скипаем? Ааа, блин! Вот да? Что? Я снова здесь? Что со мной? Что происходит? Ладно, нужно снова найти выход. Надеюсь, я выберусь из этого проклятого места. Я просто не особо слежу за чатом, а у меня панограф все закрывает. Так. а это что так надо? а ну Наверное. походу сейчас я запаркую так получилось Нет, не запаркую там там блоки не видно ага а, так так о о пожалуй пригодится о ой о ну да пожалуй ну ладно, быть. Держи. Светло-серый, сухой бетон. Опа. Ты знаешь, что это такое? А, может, вас светло-серый, сухой бетон. Короче, похоже на гравий. А, ну ты шаришь, А У меня, подожди. А, я гений! Мама, я умный. Мама, ты родила вундеркинда. Подожди, а вот это случаем, не этот бетон? Подожди, где? О! Сори, не заметил. Пошли. Если что, будем пиздить. Давай такие слова, кстати. Так, тихо. Это хор-карта. Кто не запущал? А что я Мы в сральнике. Как там срется? Ага. О, пустая комната, Тут есть кам рез Нормально, что тут везде пустая комната вообще? Закон? Нам нужно получить. Отлично. Подожди, там там были, сейчас. Нет, здесь все пусто. Mm -hmm. о, господи, здесь yeah, этого не быть. слышно. Где он может быть? Так. О, о, о, нашел. О, красава. А ты че обманываешь? Чё бывает, слышь, что Все комнаты было. пустые. Там первые комнаты две были это нормальные, короче. Ждите, это что? А Пошли. Так, опа, открыт. Опа. О! О, кажется, она. Что Вот сейчас реально Я страшно, не понимаю, ладно. что происходит. А что было-то? Там скривер, ты что, не заметил? Нет. У меня, короче, полоски вот эти вот. У меня кровавый лом, кстати. Я все вспомнил. Куда я опять переместился? Неужели это все иллюзия? Надо бы выйти за то Нас накачали. Чем. Наркотиками. Осуждаю. Ютуб осуждаю. Он нет это имел в виду. Интернет Да, это да, да конечно, ребята. Может, топор? Нам Можно надо как-то выйти за этого здания. Меня опять скамунизили путину, но они скомунизили компьютер. У меня не украли не ни лом, ничего. О, путин опять. Камень можно ломать. Светло-серая стеклянная панель. Ну что, в поисках светло серая стеклянная панель. Нам получается так. нужно выйти. Ну да. А? а логично. Вышли. Блин, дебильный вопрос, конечно, был. Так, сюда мы только пришли, закрываем. О. Саша творит чудеса. А теперь че, бежим? Ага, нам сюда, видимо. О. А ты где? Ой, господи, куда ты лезешь? Меня... Тут проход огромный, арка. Ты куда ты полез? Где? Ну там лестница. А зачем там арка? Куда ты? Какая арка? Не иди. А как ты вообще туда залез? А. Пошли. Я бы лучше побежал, потому что что-то страшно реально. Сначала инфаркт будет. Передичный сриступ. Ребят, напишите в комментариях потом, как вам карта? Страшно, страшно, очень страшно. <с Особенно с, с нашим. С нашим дуо это будет скорее смешно, но все равно можно Ой, будет страшно. подставить какую-нибудь странную музыку на фон. Да, ветер недостаточно стремный. Опа, какой-то дом хоббита. Угу, какой-то подвал. Запретная зона. А, опять подавали. Ну ладно. Да, ну, да. Время идет. А, <соценно> наше местонахождение не меняется. А, или мы в шахтах были? Тихо. тихо. Это? Можете перейти сдать. на мой второй канал и посмотреть такое тупое видео. <соценно> Стоп, мне знакома эта дверь. Стоять, я читаю диалог. А где же я мог ее раньше видеть? А, точно, вспомнил. Эта дверь ведет другую часть леса, из которой я смогу попасть в город. Пошли. Да. А, ну, у тебя да, есть ключ? Да. Нет, у меня есть зажигал. Давай, спалим дверь. Ферамиру. Так, нам нужно что-то очень интересное. Ты куда там уже ушел? Да <связан> я не знаю, мне кажется, что кто-то ушел, я отсюда не выйду, наверное. Ты же понимаешь, что я за тобой пошел, да? На вправо или налево? Или уточки пря прямо или направо? Ладно, значит прямо. О, дверь. Не открывается. Значит, направо. Так. О. <связан> <связан> а, отсюда мы идем. Значит, идем. А, <связан> отсюда пришли. А что делать? Где ключи? Украли. У тебя точно нету? У меня есть стоп ну Блин, это медлительность, конечно, меня немножко раздражает. Ничего не открывается, ничего не работает вообще. Как всегда. Я, по-моему, начал как-то ориентироваться в темноте. Так, а это что у нас? Это камень вот туда. Да, это камень. Я, я, короче, нашел какое-то место с лестницей вниз. Ты хочешь, Ключник, вот, не хочешь телепортироваться? Не надо. Реально тут спуск вниз. Я просто... Телепортируйся. Я... Ну ладно. Если ты так настаиваешь. Я опять где-то в Казахстане. Как так? Где-то в Казахстане. Так. Кровяка. Вкусно, вкусно, вкусно. Может, просто коврик красный-красную дорожку для тебя выложили. что Я не знаю, но тут какой-то большой, огромный офис. Ну, не огромный, а в плане какой-то странный. Просто там компьютеры были. Нам вообще нужно какой-то ключ найти. А ещё есть половина камни открыта? Ко мне реза. Прикольно. БДСМ игры. Да <laughs> что мы заслужили. А не, вот это вообще как-то напряжённое. Это не в прошлое. Да просто ресурспак сейчас стоит нормально. <laughs> Броня вроде не <laughs> Так, сюда мы не ходили. А, а ты... <laughs> Я думал, ты испугаешься. Нет. О, еще один ключ нужен будет. Походу. Да что ж тут не ключи-то? Вот... Ключи... А, место для ключей есть? А ключей самих нет. Будет круто, если ключи тупо на полу валяются. А вдруг, если реально? Да их вообще невозможно будет увидеть. Оп. Куда Я... ставить? Тропическое дерево, как раз откуда мы Ага пошли так где она была вот мы прямо итак идем здесь происходит тут тоже я так понимаю сейчас будет скример нормально же уже а, ну да конечно сейчас я потух я наверное, зажигалку брал поэтому потух Подожди, ты где? Здесь походу ничего нет. Господи. Скин твой кровавый. Это просто тыква. Кстати, можете оценить в комментариях. Да, в моей профессиональные тени, например. А тут, короче, есть вот это вот что-то очень странное и непонятное. Тут, Может. Походу, уже кто-то это. Я останусь здесь. так Странно собой выглядит. <свят> Нельзя же было F5 нажимать, а я что-то нажал. Да ладно, <свят> та лежат, Спасибо, не надо. А как выйти? у сейчас позади что ли? Ага. А, о, Кажется, понял. Значит, здесь не пролезть, здесь не пройти. Мы вообще откуда пришли-то? Да, я не знаю. А мы вот отсюда пришли, надо значит в ту сторону. А тут вообще что-нибудь открывается? У меня вопрос такой. Какой-то подвал странный. Я вообще заблудился. Где мы? Кто мы? Что мы? Здесь не было дверь, не открывается. Следующий закон, нет. А, ты по такому... А, вот, нашел тебя. Подожди. Уже не испугался. О, садись. Но я думаю, что это просто так, стоит. О, садись, я думаю, что... На бутылку, что ли? Потом, с? Капец, стендап случился Вот. Ух! Ух! Ух! Ух! Ух! Ух! Ух! Ух! Ух! Ух! Повезло, повезло. Я тоже хочу. Опа, пошли. После вас. Спасибо. такая вот нихера не. О, кровяка. Я здесь посижу подожду. А, эта кровать заблокирована. А что так страшно там? Предупреждал хотя бы. Дед сейчас тохнет реально. Предупреждали, там было примечание. Там а там, как... а там какая-то развилочка еще была, подожди. Вот я сейчас сюда схожу быстренько. Да, сейчас... А мы оттуда пришли. Я такой, честно, здесь, на Давай тебя подожду. Так, вот... Так. Спускаемся вниз, чем ниже, тем лучше. Напоминает, ну, хор-карту, где ты постоянно спускаешься вниз, и тут дверь. Тайповая Ага, я тоже проходил. Нет. У меня тогда я не проходил, был. Ты меня опять этими люками долбишь. Давай без таких выражений. Каждый думает меру своей испорченности. Мы как бы только первое видео снимаем. Кто сказал, что первое? Почему ты людей обманываешь? Ну то не считается, то так случается. Случайно. Топ, читаю, сейчас с Хером. Случайно. Тут ничего не открывается. Ладно, ничего открывать не Сука буду. мы спускаемся Мне кажется, что мы просто не пошли, но сейчас Какое-то очень большое здание. Да капец, москву Сити, в лифтах так не договаривались. <звы> Побежали. О, вот этого не было. У Кровяка. Что-то новое. А сейчас потом там мудилка из двери вылезет, да? А, ты мне пропустил, чтобы я первый скример убавил, да? Да, да все, а. Ну что, поехали наверх? Угу. А. Все, настолько просто. Автор, конечно, крутой. А. Свобода! Неужели свобода? А? Э! Та... У нас опять захерачил. Почему я в подвале? Я... О! Почему я в подвале? Мне тот же вопрос. Мы только что вышли наружу и могли убежать. Ой. Зачем ты так с бедной камеры? Да Я снимаю. Я тоже. Бочка заперта. Ага. Пошли. Почему? А, в крови, реально. Почему? Давай не пойдем туда. Что тут происходит? Давай хардкор. как я карту поясом прошел, мне уже нечего терять в этой жизни. Да там кайфово, там кальян куришь с этим, с Димупстером. Так. Тихо. Что-то меняется, что-то приходит, что-то приходит, что-то остается А подожди, а ладно. Я думаю, мы сейчас сейчас вылезем. Ух, наконец-то я на... Я дошел до своей комнаты, надо уходить отсюда, неизвестный. Что, что ты здесь делаешь? Ты же умер. Я же вколол в тебя яд. Что, кто ты, что ты здесь делаешь у меня в комнате? Так, и не вспомнил. Я тот самый отец моих... Моей... Повезло, повезло. Дико что будем делать, бежать или убивать? Сбежим, конечно. Так он сдох уже, да, бежим. Да. Пока он лежит, я должен убежать. Уй, я, мой сыну Капец, Беттенд. но ну все, перепроходим нахожу. Беттенд. Ага. Дохлый муж Лан. Челс. Кто это? кто? Глав А, это мы так выглядим. Капец, хейплова. Ч ты в него О, Кремер. И.. Скремер. Злодей. Подожди, а это кто? Мертвый. Лужик крови. а нифига тут, он типа разный. А. Подожди, что здесь? Пожертвовать деньги. Это знаешь что? Ты девочка? Тут, короче, этот мужик стоит я подумала, подожди за до эсэн цепи его прицепили вами сидят американцы такой не розыгрыш. за мной книга и перо железный меч Ага. я уже не понимаю что мне делать вчера произ... произошел несчастный случай в котором я случайно убил девушку доской <свя> произошло это случайно именно так а -а -а, Это типа пересказ <свя> Можешь почитать О. Вы кстати тоже можете почитать, так на паузу поставить Ну карта была в каких-то моментах страшная, в каких-то моментах запутанная В каких-то моментах ржачная На Из Ой, я зашел в мужика Да, там пожертвуют деньги, на. Объяснение сюжета. Режим с... Ага, я не буду жертвовать ничего, давай-ка. Ага. Идем пробуждение. Ага. А концовку кто объяснит? Мы сдохли, нет? Подожди, если я сейчас нажму убить, ничего не будет. Указано позиция незагруженной области. Капец, конечно. Нас развели на плохую концовку. Ну и ладно. Но если вы наберете здесь 100 лайков... мы переходим на хорошую. Да. Особенно под моим видео. Сейчас прикинь, как ты, чел тебя возьмет на грудь не... Ой, это сделаю я. Ой, буду не против. Хотя, ну-ка, ребята, давайте мы покажем мастер-класс, как нужно да, ставить лайки и писать комментарии. комментарии. Поэтому, ребята, набираем под моим видео 1000 просмотров за неделю, 100 лайков и 30 сером комментариев. Можно я я жду. Общем, <смех> <смех> ну, а на этом были с вами вот это вот интересное. До. Пишите в комментариях, хотите ли вы еще наши совместные видео. Знаю, что вы хотите. <смех> Поэтому, ребята, не забывайте ставить лайки, подписываться на наши каналы, писать комментарии о том, какие мы хорошие. Это <смех> чё? Сзади пристроился. С вами были Сашарик Аскелий. Всем удачи, всем пока. Это желательно в конце.